Висит ли как-то близнецы энергетически друг от друга, переплетаются ли их судьбы. Нет, судьбы близнецов не переплетаются, но, есть одно но. Когда кому-либо из близнецов становится плохо душевно или плохо физически, то второй близнец в этот момент может чувствовать это. И может чувствовать сенсорно, ощущать физически. Но в случае, если одному из них лучше или у одного из них там части какое-либо, на второго это никак не передается, к сожалению.